Приветствую тебя! Это обзоры от Mob.ua и я Трэш. Сегодня мы поговорим о новом платформере Stealth Buster Deluxe. Хотя сама игра вышла еще в 2011 году как бесплатное приложение для PC и Mac OS, на платформе Android она появилась лишь сейчас, в виде доработанного коммерческого издания с пафосной приставкой Deluxe. Как тебе уже, наверное, стало ясно из первого слова в названии игры, Buster Deluxe представляет собой Stealth Arcade в духе первых Metal Gear Solid. Вторым же словом в названии, разработчики как бы намекают нам на все эти грязные ругательства, которые по законам жанра будет вопить игрок этой замечательной аркады. Ну, после очередной провальной попытки. Сюжет повествует нам о некой зловещей корпорации PTI Industries, которая использует в своих жестоких экспериментах клонов-испытателей. Не правда ли, чем-то это напоминает старый добрый портал? Хотя здесь и нет ехидного компьютера Глэдос, свою порцию хорошего троллинга ты получишь. Особенно это радует в виде издевательских надписей на стене. Ну, после очередного неудачного прыжка. Геймплей Buster Deluxe на первый взгляд подобен прочим стелс-играм. Все те же скрытые перемещения по теням и укрытиям, за исключением одного. Здесь это нужно делать очень быстро. Каждый из уровней — это одна из бесчисленных комнат смерти в огромной подземной лаборатории. Наша цель — незаметно пробраться сквозь бесчисленное количество камер наблюдения, датчиков шума и других устройств слежения к главному компьютерному терминалу, взломав который мы сможем перейти на следующий уровень. Но все это было бы слишком просто. Спокойно отсиживаться в тени или каком-нибудь другом укрытии, как в Mark of the Ninja, здесь не выйдет, поскольку заботливая компания PTI Industries для своих клонов напихала в испытательные камеры кучу смертельных штуковин. Хотелось бы отдельно отметить механику укрытия, а также реакцию на степень освещения очков нашего протагониста. Находясь в темноте, герой становится невидимым. В том случае очки отсвечивают зеленым. Прибывая в слабом свете и частично заметным для себя, Системы слежения очки светятся оранжевым, но если же герой находится в ярком освещении и полностью заметен, очки сигнализируют красным. С каждым уровнем система слежения и смертельных ловушек будет становиться все более изощренной, а времени между шагами будет становиться все меньше. В итоге успешное прохождение уровней превратится в цепочку совершенно отчаянных перебежек, между которыми расставлены тормозящие тебя препятствия. Со стороны это станет выглядеть невероятной последовательностью совершенно безумных для для постороннего глаза сигзагов, секунда промедления в которых означает неминуемую гибель. А умирать здесь придется часто, но благо системы респаунов расставлена гуманно. Так что тебе не придется после каждого неудачного прыжка перепроходить по пол уровня, как в старых хардкорных аркадах. Десятки попыток, куча загубленных жизней и море крови прямо как в «Супер Мэтт Бой». Даже при выходе из телепортов героя будет каждый раз разрывать лазер или расстреливать автотрель, что заставит тебя провести не одну минуту, просчитывая безопасную траекторию вхождения в опасный телепорт. При этом будет чревато забывать про основные правила стелса. Как видишь, в Buster Deluxe тебе предстоит проявить не только смекалку, как в большинстве стелс-игр, но и чудеса реакции. Но не все так печально, как может сначала показаться. Со временем тебе откроется доступ к другим клонам, среди которых будут персонажи с уникальными способностями, такие как невидимки, телепортеры, спринтеры и даже клоны, умеющие создавать свои голограммы, которые будут отвлекать охранные системы. Кроме того, приятной особенностью игры — является встроенный редактор уровней, в котором ты сможешь вдоволь поупражняться в создании собственных смертельных комнат. Плоды твоих трудов и изощренной фантазии ты сможешь добавить в общую онлайн-библиотеку уровней, в которой самые умелые игроки, пройдя уже по нескольку раз кампанию, оттачивают свои навыки. Уже сейчас моделированных испытаний в игре тысячи, причем некоторые из них по оригинальности превосходят творение Car Studio. Вот так разработчики незаметно переложили заботу о дальнейшем развитии игрового контента на плечи самих игроков, отчего сама игра только выигрыши. Также в Stealth Buster присутствует таблица рекордов прохождения каждого из уровней, которая внесет дух соревнования даже в одиночное прохождение игры. Из минусов можно отметить сложность для неопытного игрока. Для геймеров-хардкорщиков это скорее плюс. Управление не вызывает претензий, но игры подобного направления лучше проходить все-таки за геймпадом, ведь сенсор не даст тебе стопроцентной точности. Плюсов у игры масса. Таким можно отнести оригинальность и свежесть геймплея, реиграбельность, легкость в освоении, стильная пиксельная графика и потрясающая электронная музыка. Stealth Buster Deluxe – это хорошая тренировка твоей реакции и отличный тренажер для пальцев, завернутый в атмосферный стелс-платформер. Рекомендуется всем любителям stealth игр и ностальгирующим фанатам хардкорных аркад.